Я Пьяный русский втирает какую-то дичь. Здравствуйте. Привет. Как вас зовут? Ну, блядь, по-разному. Сам откуда? С У тебя еще стрим идет сейчас? Нет. Ну, давай, запиши. Что думаешь, что у меня стрим? У меня просто наушники, я играю в игры. Заебал, записывай стрим. Пьяный русский втирает какую-то дичь, вот так его и назовешь. Я ж не такой, вы понимаете, я не стрим. Да стрим. я ж прикалываюсь. Как тебя зовут, дружи? У меня Лука. О, да ладно, прям так Лука? Да. Вы знаете столицу России? Ну, как бы, тебе прямо сейчас назвать или вообще? сейчас, сейчас. сейчас. Сейчас, Москва. Ну, углубитесь в историю, ну, была, сначала, были сначала Ладога, то есть наша старая Ладога, которая вот от меня в... Знаете, я тоже что-то слышал про Ладогу. Ой, что-то слышал! Не-не-не, просто смотрите, нам тоже говорят постоянно Киевская Русь, я думаю, что-то в этом не так. Ну естественно, ну, естественно все начиналось с сладуги. Там э, э, пришли те же самые, э, те же самые э, Юриковичи. Я, я, я сейчас буду путаться и я тебе говорю э, и поменялись местами племена. И ну вот как-то это все разошлось. Э, там дальше уже ну я не углублялся в вот. Ну, то есть, все по честному